субботним вечером поговорим э, дальше о проблемах э, которые нас волнуют вот, э, хотел очень большое уважение к представителям исламского образования высказать все что вы делаете абсолютно поддерживаю считаю правильным но вместе с тем у меня возникают вот такие вопросы мне кажется они будут немножко со стороны вы как бы находитесь в потоке я вот со стороны государства может со стороны даже человека, вот человек который в настоящее время не погружен Но вот как вы ответите на тот вопрос что дает исламское образование которое на сто процентов будет реализовано по тем планам которые вы преследуете что, люди будут правильнее верить в Бога или искренне верить в Бога? я… Я извиняюсь, можно я... хорошо спасибо вопрос я понимаю что преследуется абсолютно правильно абсолютно вот те, те цели общечеловеческие и так далее вот но нет ли в человеке изначально установки на агрессию не является ли человек изначально животным и насколько сильно биологическая составляющая этого вида влияет на все остальное вот здесь в первую очередь я хотел бы обратить внимание да вот немножко на меня я вижу обиделись зря чуть-чуть с другой стороны развернуть дискуссию потому что сейчас вот говорили о высших смыслах и это очень правильно но они иногда ускользают от внимания к примеру да вот мы сейчас говорим, какие причины радикализации: социально-экономические, идеологические, финансовые вливания, внешние доктрины, внешние политические силы, там, и так далее, так далее, так далее. Все это абсолютно имеет место быть, но мы на все это смотрим почему-то как-то разрозненно. И вот я сейчас предложу еще одно видение, тоже еще с другой стороны. И увижу нашего слона, у которого мы, мы каждый увидел по ноге, там, по голове, там, еще и хвостик. Вот, например, немецкий исследователь показывает это логическое, биолого-демографическое объяснение явлению, породившему волну терроризма и насилия, назвав это явление злокачественным демографическим приоритетом молодежи. Определение этого явления дается сравнением количества мужчин в возрасте 40-44 лет с мальчиками в возрасте от 0 до 4 лет. Демографический сбой происходит тогда, когда на 100 мужчин в возрасте от 40 до 44 приходится меньше, чем 80 мальчиков в возрасте от 0 до 4. Ну, не буду долго ваше внимание отвлекать. Смысл в том, что когда слишком много происходит, много мужчин в активном возрасте, они начинают толкаться друг с другом, и происходит биологическое конкурирование. Площадка маленькая, ресурсы маленькие. Всем хочется э, э, иметь доступ к ресурсам и так далее, так далее, так далее. Э, ближе к той теме, о которой заявлен мой доклад, э, значит, задача антитерристической комиссии, по сути, как структурного подразделение национального антитеррористического комитета, это в первую очередь работать на упреждение, на профилактику террористических проявлений. И одно из самых основных э, направлений ⁇ это работа с лицами, которые наиболее подвержены идеологии терроризма. В первую очередь это лица, ближайшее окружение, людей, которые уже осуждены за террористические преступления, с их детьми, с их близкими родственниками. Вот э, есть такой... Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 год он утвержден Путиным. Буквально вот 5 октября туда были внесены дополнения. Увеличено количество людей, которые вот требуют особого внимания, и мы вот этим каждый день занимаемся. И к нам приходят люди, которые отказались от экстремистских, от террористических идей, вышли из этих организаций. Вот у нас спрашивают совета, как дальше жить. И вот мы с ними разговариваем, вот, а что, почему же вы не остались, вот, были у нормального имама вроде, вот он все знал, там, Коран знал, там, мог вам все объяснить. Что, что было недостаточно в той системе, которая существует, да, которую вот мы развиваем и государство? Государство вкладывает и деньги и силы и сердце вот и основная все таки вот тема в их ответах это то что они во первых не почувствовали как человека что, что к ним не относятся как к людям и второе то что они не находят ответов на те вопросы которые они задают. Вот то с чего я начал то есть при всем при всем вот нашим и поддержки самого исламского образования, мне кажется, не все вопросы лежат в плоскости теологии. А может быть, даже далеко не все вопросы. И сама методология исламского образования здесь, мне кажется, вот это сложный момент, может быть, я его немножко коряво объясню, но вот не что изучать, а как изучать и как относиться к этому. Еще да, вот э, немножко отступление. Начали смотреть, ну, проводится сейчас большое количество исследований, и дальше будет проводиться. Основной их результат в чем заключается? Да, вот, на, на мой взгляд, это, конечно, может быть и оспорено отдельными специалистами, да, но тем не менее, значит, участие в террористической экстремистской деятельности. Э, обусловлено высоким уровнем причинно-следственной связи их отклоняющегося поведения, в том числе вот агрессивного экстремистского, с тремя зачастую взаимозависимыми и взаимоопределяющими причинами. Органические нарушения головного мозга, психологические травмы, полученные, как правило, в детском возрасте, и социально-психологический фон жизни с высоким количеством внешних фрустрирующих факторов». Вот. Про третий пункт здесь очень подробно говорили, это и социально-экономический, и социальный лифт, и я его, на нем останавливаться не буду. Но вот психологические травмы, полученные, как правило, в детском возрасте. У нас у каждого есть травмы, и дородовые, и родовые, и при развитии. Вопрос в том, насколько адаптированная личность, насколько она может решать те задачи, которые перед ней стоят развиваться. И э, вот с, о чем я сейчас хочу сказать, да, что... Тот компонент в исламском образовании, который определяет способность личности адекватно реагировать на фрустрирующие воздействия, а мы каждый, каждый человек каждый день подвергается каким-то стрессам, вступает в какие-то конфликты, вступает в какие-то противоречия. Вот каким образом он сможет в себе вырабатывать адаптивные стратегии преодоления этих конфликтов? Вот и если. И эту задачу в том числе будет решать исламское образование, как вот совокупность а, всех знаний и представлений. Мне кажется, мы гораздо ближе подойдем к решению той задачи, которую оставим сегодня во главу конференции. А, Еще один момент с этим же связанный, и, мне кажется, он определяющий при вот тех процессах радикализации, это как мы настроим у молодежи фильтр восприятия. Он у нас самих с учетом 90-х годов там и прочее, прочее, прочее, очень сильно сбит. И мы склонны воспринимать очень многие вещи в негативном свете. На самом деле… Одновременно происходит огромное количество событий, но в зависимости от того, как мы готовы их воспринимать, мы выделяем из общего поля событий либо негативные, либо от, э, позитивные. И, соответственно, вся риторика террористических экстремистских организаций заключается в том, что у человека формируют негативный стереотип восприятия. Ему фильтр настраивают так, что он ничего другого просто не, не воспринимает. И... Когда идет работа по дерадикализации, по сути, мы вот занимаемся тем, что корректируем в первую очередь эти фильтры. На сегодняшний день у нас в восьми муниципальных районах республики работают межвездоносно-рабочие группы. Вот каждый человек, который может быть которые находятся в окружении террористических личностей, которые вот сидят, которые отбывают наказание, или которые даже вернулись, э, находятся под особым вниманием. Э, и вот мы расписали, э, и на, на сегодняшний день это идет, пошло в работу такой подход, значит, э, который определяет. Э, психологическое сопровождение деятельности вот этих рабочих групп. Первый этап работы заключается в проведении объективной комплексной диагностики жизненной ситуации, анализе личности лица, вовлеченного в террористическую экстремистскую деятельность, сборе глубинного анамнеза, раскрывающего возможные причины его отклоняющегося поведения, анализ идеологических поведенческих установок, сформированной иерархией ценностей и картины мира. Одновременно на этом этапе производится исчерпывающее изучение обстановки в семье, взаимосвязи установок на жизнь и деятельность членов семьи и определение возможных рисков. Завершается первый этап формирования комплексного диагностического заключения с рекомендациями по стратегии дерадикализации. Второй этап состоит в организации адресной работы психологических служб по повышению уровня знаний социального окружения членов их семей категории особого внимания, в том числе путем консультирования членов этих муниципальных групп и Окружение, то есть классных руководителей, работодателей, глав сельских поселений, уполномоченных участковых, сотрудников социальных служб и других лиц, и так, так и так, естественно, вовлеченных в контакт вот с данным лицом. Второй этап – не предусматривать непосредственного контакта специалиста с подчиненным, и для этого, собственно, нет законных оснований. И основная задача вот – именно формирование компетентной среды, окружения. Завершается это формированием у лиц, членов семьи категории особого внимания, осознанной добровольной потребности в оказании ему психологической помощи. Третий этап ⁇ это, собственно, сама помощь и восстановление тех ресурсов адаптивных, которые у любого человека изначально есть, и помощь ему вот в этом. И четвертый этап ⁇ это дальнейшее сопровождение. Нам очень большую помощь в этой работе оказывает Ресурсный центр, который является соорганизатором этой конференции, за что отдельное спасибо. И вот в дальнейшем идем на следующие шаги, и вот эта работа у нас будет дальше продолжаться. Поэтому у меня вот у нас есть ко всем участникам конференции пришло письмо, в котором есть электронная почта. Там электронная моя почта тоже есть. Если у кого-то есть какой-то опыт по вот дерадикализации конкретных людей или опыт каких-то других стран, у меня большая просьба, присылайте, мы возьмем все в работу. Будет общая польза. В принципе, вот все, что хотел сказать. Спасибо.